пт мать, это что за пенсионер здесь ходит, а? Sunshine, here, brain, так. За ВДВ. чи Чего? Мне понравилось. Ммм, а пахнет так, как? О, червячки. Прошу прощения. Ммм, бон аппетит. Я думаю, это что-то типа Несквик э, э, не работает. Ожидаемо. А что а, а это мы здесь делаем, а? Вы что, трубу сосете, да? Отсасываете трубе? Какой ты красавчик! А вы зубки давно лечили, а? Вижу, вижу, недавно. Но вы, если что, заходите, выпьем с вами. Лишь что, играю я на среднем, так что обсираться будет много. Правда, мафия? А Ты да, а я нет. Потому что ты знаешь, где все это, а я нет. Если что, я прохожу впервые, а вот мафия уже видел, как тут все проходит. Я и видел, и играл много раз. Когда два интеллектуально умных человека разговаривают, получается что-то типа того, Просто, знаете, я хотел бы больше говорить, но горло немножко побаливает. Горло у тебя болит, потому что ты сосал много. Как тот чувак, трубу эту, да? Да. Да, да. Был такой. смысл смысле? Смотри, только аккуратнее, а тот там вон видел одного чувака, трубу сосал очень долго. Так это ж ты. В смысле, я? Что, У меня вон станок есть, мне, нес... мне не надо. Что не с тобой сделают? Не сейчас. <смех> Сначала надо выбраться. Думаю, нам сюда. В смысле, думаешь? Ты давай-ка наверняка нам говори, а? Давай по старой тактике назад. Давай, посучись и скажи такая, типа. Мы на месте. Извините, можно ли зайти? Я вопрос меня к ней, а можно ли войти? Да-да-да, а можно ли войти? Я уверена. Меня? Меня не было пару секунд. Как? Я всего лишь с куколкой развлекался. А знаете, с куколкой мне было веселее. Когда дверь сама открывается, туда лучше не ходить. Ну, ну мы отбитые, почему бы и нет, да? Ты ж прав. О, да. Алло? Алло? Да-да. Да-да. Извините, там одни пи***. Дверь, дебил, закрой. Закрыл дверь. Так, а я в ванну могу забраться? Угу, mm -hmm, подумай сам. Так, я на тебе надо. Чё стучите? Вы кто такие? Я вас не звал. Идите на кол. Ну на трубу, как по желанию. Да чё ты долбишь, а? Я тебя сейчас подолблю, ой. Но бить перестали. Может, сейчас открою дверцу и скажу типа... Проходите, заходите в наше чудное местечко. Я думаю, где-то снизу он, да? Но если да, будешь спрашивать меня, я тебе ничего не скажу. Ты должен сам. Как бы тебе стрёмно не было. Я понял. Назад иди. А это наша, это мой станок. Ой, ой, какая же ты красотка у меня все-таки. Аж до речи потерял. И сильная какая. Слушай, я ж завелся. Подожди, ножичек. И береги его на вечер. Ой, пальчик порезала. Что ты сделала? Я ее слышу. Чувствую, как она снова пробирается в меня. Убирайся. Оставь меня в покое. И я плакаю. Так не надо. Это знаете, такое бывает, когда вот... А, побежал, я даже не знаю, вот побежал ты куда-нибудь а, вниз, да? С лестницы грохнулся, переломал себе все кости и такой типа. А, ну ничего страшного, полейте мне минералочкой по больной ноге. И все, зашибись. было... Работа это было в жизни, я бы был бы бесстрашным. Да, так бы можно было из 30 этажа упасть, и такое сказал бы, слушайте, как только я упаду, вы полейте меня минералочкой. Не, не, не, не, не, не. А, Стоя на крылью, просто вед... а, из ведра вверх минералку поливаешь и прыгаешь. Я не хотел. Ой, я, я случайно. Ой, простите. Извините. Из извините, я, я вам минералочки там хорошо. П подождите, я, где минералочку у меня там есть минералочка? О, у меня еще минералочка есть, тебе дать минералочку? И пошла ты в жопу, ты меня убить хотела. Алло, мафия, это ты. Не тебе да, это я пускай. Что за хуйня здесь творится? Меня да, что устроит. здесь творится? Через чердак можно выбраться. Здесь здесь полно творится, вот что здесь творится. Иди туда. Тогда нам в понимаешь? Понимаю. Я это знаю, что нам в Прощай. Это светлый мир. Я, я думаю, я быстрее помру, знаешь? Под я я тоже думал. А ну иди сюда, а вот и Фредди! Иди ко мне, цаца моя, я тебя сейчас это, напополам. А потом водичкой тебя... Не, не, спасибо, не надо, это мы уже делали, да? трим триаревым трем, триаревым триаревым Сейчас я им свет врублю. Они меня за это поймают, по головке погладят. Спокойно. А! Спокойно, это я. Я знаю, ты что это не нарочно. Я, я вижу у нее Топор не возьми. Стоило. Возьми я топор. Боюсь. Давай, давай. Давай, я нажимаю как можно сильнее. Это специально так делается, да, что он не может вытащить? Угу. Mm -hmm. Что ты почувствуешь? Мы все почувствуем. давай давай давай давай А. Это моя работа. давай давай давай Должно ойти! Опиши! Должно разрушить все это! Добро пожаловать в семью, сынок! Ай!